Юга, юга, юга, Сервешварая, Шамба, Шамба, Те свраоя, кале Шива Шива Шива День Маскарам всем. Это наша благодарность всем мужчинам и женщинам по всему миру, кто осознанно рискует своей жизнью во имя всеобщего благополучия. Когда Министерство здравоохранения Индии предложило вдвое повысить зарплату всем медсестрам и врачам, они отказались от этого предложения. Насколько я знаю, из ста тысяч смертей по всему миру, более пяти тысяч, приходится на медицинский персонал. У меня есть для вас небольшое стихотворение, которое называется «Безо всякого стыда». Садгуру зачитывает свое стихотворение, в котором говорит, что даже павлин, щеголяющий в перьях завораживающего окраса, вынужден издавать пронзительный крик, чтобы привлечь к себе внимание. И мы, как люди, настолько погружены в разные отвлечения, мы упускаем пользу, которая приносит неослабевающее внимание. Садгура напоминает нам, что в эти непростые времена мы должны без всякого стыда предлагать свою помощь, даже если мы можем сделать лишь незначительный вклад. Завтра в 10 утра премьер-министр обратится к населению Индии, чтобы объявить о некоторых изменениях в карантине, которые будут предприняты в ближайшие несколько недель. Некоторые штаты пошли еще дальше и уже объявили о полной изоляции, включая Тамилнат, в котором находится и центр йоги Иша. Насколько нам известно, изоляция будет продолжена до 30 апреля. Что касается остальных частей страны, будут ли там введены некоторые послабления для определенных видов деятельности или нет, это мы узнаем к завтрашнему утру. Я думаю, что будут, так как это сезон сбора урожая в некоторых регионах на севере Индии. Поэтому для них могут быть введены послабления, а также могут быть послабления для определенных производственных сегментов, отдельных видов производства, которые они хотят запустить сейчас, чтобы в мае они могли сразу же полностью перейти в производственную стадию. Так что это небольшой шаг в этом направлении. Но все по-прежнему нестабильно и находится в подвешенном состоянии. Потому что все зависит от настроения вируса. И от того, насколько ответственно мы все себя ведем. Потому что от того, насколько ответственно мы будем себя вести, насколько эффективно мы будем стараться не получить этот вирус, от этого во многом зависит, насколько велика будет нагрузка на страну, на мир, на инфраструктуру, на медицинские учреждения во всем мире. Даже внутри города Каймбатур определенные области были полностью перекрыты. Определенные районы были полностью изолированы, потому что там было зафиксировано несколько случаев заражения. И подобные действия — это единственный возможный вариант. К счастью, Пока что количество инфицированных, а также количество смертельных случаев в Индии находится под контролем. А также кривая немного выравнивается, проявляется эффект от карантина. К счастью, даже в Соединенных Штатах количество смертельных случаев несколько пошло на спад. Было 2000 смертей в день, сейчас количество немного сократилось. Но количество инфицированных людей и тех, кто находится в отделениях интенсивной терапии, кажется, выросло. Мы до сих пор не знаем, как все это будет развиваться, так как это крупные страны. И Индия, США — это довольно большие страны. По сравнению со многими другими государствами, в этих странах каждый штат как страна сама по себе. Поэтому можно сказать, что в США 51 страна. В Индии в этом смысле 28 стран, потому что население и географическое пространство таковы, что мы не можем действительно увидеть, как бы сказать, что бы сейчас не происходило в Соединенных Штатах, может быть, я не совсем точно в цифрах, но по крайней мере 50% от общего количества заболевших приходится на штат Нью-Йорк. Остальная часть страны, скорее всего, не проходит через то же самое из-за значительного географического расстояния. Если люди будут вести себя ответственно, это можно будет удержать на соответствующем уровне. Итак. Сложилась такая ситуация, и мы не должны упустить ее. Столько человек погибло — это не должно пройти напрасно. Погибло более ста тысяч человек. Мы не можем позволить этому пройти напрасно. Мы должны воспользоваться этим временем, здесь, в Индии. У всех нас есть 16-17 дней. Как я уже говорил, Каждый из нас должен стремиться улучшить то, кем мы являемся, по крайней мере, на 10% — физически, умственно, эмоционально, с точки зрения нашей компетентности в том, что мы делаем. Улучшение на 10%. Поверьте мне, если каждый станет на 10% лучше, весь мир станет лучше. Такое есть в духовных сообществах. Но если каждый возьмет это на себя, вы берете двух-трехнедельный отпуск с целью улучшить себя физически, умственно, эмоционально и с точки зрения своей компетенции. Если вы делаете это для себя осознанно, это может происходить и без особой осознанности в процессе работы и жизни, Но я говорю о сознательном перерыве только для того, чтобы усовершенствовать себя. Если каждый займется этим, то думаю, что через несколько лет мы не будем сожалеть об этой пандемии, потому что у нас будет гораздо лучшее человечество, и это единственный путь вперед. Те потери, которые мы несем с точки зрения человеческих жизней, те потери, которые в будущем мы понесем с точки зрения экономических убытков, и те масштабы социальных потрясений, которые последуют за этим. Мы должны компенсировать это улучшением человеческих жизней, потому что в конечном счете это все, что имеет для нас значение. Кажется, есть вопросы. Вопрос от Прошанта. Намаскарам Садгуру. Пока мы живем с этим телом и умом, мы продолжаем накапливать карму. Я хотел бы узнать, когда мы лишаемся тела и ума, не лучше ли это время для проработки своей кармы? Он что, заражен? Нет. Well. Вас здесь много. Я просто думаю, как ответить с надлежащим контекстом, потому что этот вопрос затрагивает слишком много аспектов. Если говорить простыми словами, Когда вы объясняете что-то очень упрощенно, в этом можно найти лазейки. Если кто-то из вас, тех, кто смотрит онлайн-трансляцию, если вы найдете лазейку, задайте свой вопрос завтра, и мы продолжим эту кармическую тему. Если вы этого не знаете, мне осталось всего 2-3 часа, чтобы закончить книгу «Карма», которая будет напечатана в Соединенных Штатах и во всем мире. Я пишу ее уже более года, и в ближайшие несколько дней она будет завершена. Так что же такое карма? Карма — это информация или память, которая образуется на разных уровнях. Она делает вас такими, кто вы есть. Вы тот, кто вы есть, только из-за кармической памяти, которой вы обладаете. Почему же это стало проблемой? Это стало проблемой, потому что вы отождествили себя с этой памятью. Даже сейчас в вашей жизни вы по-настоящему осознаете менее 1% своей памяти. Более 99% существует в вас бессознательно. Несмотря на все усилия, вы увидите, что память внутри вас проявляется по-своему. Есть генетическая память, кармическая память, каждая мелочь начиная с самого детства. Например, представим, что вчера в центре йоги Иши такого не бывает. Находясь где-то в другом месте, вы сели обедать и в своей тарелке нашли живого таракана или мышь, или что-то в этом роде. Такое случается в некоторых местах. Если мы предложим вам поесть сейчас, это воспоминание заставит вас вести себя определенным образом. И это воспоминание может заставить вас странно себя вести каждый раз, когда вам подают еду. Так что, чем больше вы отождествляетесь с этим конкретным опытом, скажем, вы прожили 50 лет, и каждый день у вас было три приема пищи. Сколько получается? 365 умножить на 50 и на 3. Каким бы ни было это число, вот сколько приемов пищи у вас было. И все было в порядке. Лишь один раз в вашу еду что-то попало, что-то там шевелилось. Теперь этот опыт будет играть определяющую роль. Каждый раз, когда вам подают еду, это воспоминание возвращается. И через некоторое время оно перестает быть сознательным воспоминанием. Вы просто настороженно ко всему относитесь. Вот что делает с вами память. Через некоторое время вы даже не задумываетесь об этом. Она просто заставляет вас вести себя странным образом. Вот почему вы все такие странные. Это происходит из-за различных видов бессознательных воспоминаний, заставляющих вас вести себя определенным образом. Так что вся эта карма имеет для вас значение на духовном пути, потому что вы стремитесь к трансформации, что означает изменить саму форму того, кем вы являетесь сделать так, чтобы она вызывала наименьшее сопротивление. Приобрести форму, которая позволит вам без особых усилий пройти через процесс жизни и смерти. Вы приняли такую форму, которая естественным образом станет доступна процессу растворения. Вот какую форму вы пытаетесь обрести. Так что вы пытаетесь преобразовать себя. Это значит, что вы пытаетесь принять другую форму, отличную от той, которой вы являетесь. Ваша настоящая форма является следствием очень сложной смеси из воспоминаний, которые пришли к вам посредством пяти чувств, которые пришли к вам с генетикой через эволюционный процесс. Есть разные измерения. Есть восемь измерений воспоминаний. Все они в некотором роде кармические. Хотя мы называем определенную память кармической, потому что это активный процесс. Я не буду вдаваться в технические подробности. Как я уже говорил, если вам удалось найти какие-то пробелы, вы можете задать свой вопрос завтра. Итак, теперь вы пытаетесь изменить форму того, кем вы являетесь, самую суть того, кто вы есть. Человека, которым вы являетесь. То есть в сущности, вы пытаетесь сделать себя таким человеком, который не станет препятствием в вашем процессе освобождения или растворения. Если прямо сейчас у вас есть сильное чувство «я — это то», я одно, я другое, тогда вы сами — препятствие, вы сами — преграда. Вам не нужна никакая помощь извне, вы на самообслуживании. Духовная садхана означает лишь то, что вы пытаетесь превратиться в такую форму, чтобы вы не были препятствием. Есть и другие проблемы с творением, с которыми нам приходится иметь дело. Вот в чем значимость быть с гуру. Вам нужно заниматься только своими проблемами, экзистенциальные вопросы. Он возьмет на себя, он решит их за вас. Вот что это значит. Он должен иметь дело с экзистенциальными измерениями, которых нет в вашей осознанности, которых нет в вашем опыте. Он здесь не для того, чтобы давать вам ежедневные психиатрические советы. «Садхгуру, вот как я себя чувствую, что мне делать?» «Садхгуру, вот что происходит. Что мне делать? Я не могу жить с моим соседом по комнате. Не могу с ним поладить. Что делать?» Гуру здесь не для решения таких проблем. Но, к сожалению, он занимается этим. Просто потому, что я сижу на кушетке, люди путают меня кое с кем и они продолжают задавать вопросы по психиатрии. Нет. С этим должны разбираться вы. Вам дали инструменты, чтобы справиться с этим. Внутренняя инженерия — это всего лишь инструмент. Если вы примените ее сегодня на 100%, на этом ваши психологические проблемы закончатся. Да, Садгур, я прошел внутреннюю инженерию, но это потому, что вы не применяете ее. Вы думаете, что внутренняя инженерия это как академическая степень, вроде бакалавра или доктор наук. Я прошел внутреннюю инженерию, Баваспандану, Хатха-йогу, Шунью, Самяму, но у меня все равно остались проблемы с Адгуру». Это значит, что мы дали вам инструменты, чтобы вы подкрутили кое-какие винтики. А вместо этого вы суете их себе в нос, и у вас идет кровь. Да? Вот и все, что происходит. Так что суть этой части не в растворении вашей кармы. Эта часть просто способствует тому, чтобы вы были доступны процессу, реальному процессу, который должен произойти. Это все, что вы должны сделать. Стать доступными. Как его зовут? Прашант. О, прашант? Имя Прошант имеет для меня особое значение, потому что дом, в котором я вырос, дом моего отца, назывался Прошант. Там было написано большими буквами. Поэтому все иногда называли нас «семья Прошант». Итак, Прошант. Прошант значит «всегда испытывающий умиротворение». Он спрашивает, Должен ли я разбираться с этим после смерти? Как-то раз был случай во французском университете. Профессор истории объяснял студентам, что до революции закон был настолько жесток по отношению к простым людям, что если кто-то совершал кражу курицы, за первое преступление отрубали руку, за второе преступление отрубали другую руку, а за третье — голову. Один студент поднялся с задней парты и спросил, «Как можно украсть курицу без рук?» Вы потеряли свое тело, и вы потеряли различающий ум. Как теперь разбираться с вашей кармой? Самое значительное измерение вашего нынешнего существования. Даже если у вас есть инфекция, вы все еще живы, и можете задать вопрос. Значение этой живости в том, что у вас есть различающий ум. Я хочу, чтобы вы это поняли. Самое важное измерение того, чтобы быть человеком, в том, что у вас есть различающий ум. И вам не нужно реагировать инстинктивно, как это делают другие животные. Вы можете продумать какую-то проблему и ответить так, как вам захочется, независимо от ваших инстинктов. Так что, как только вы теряете это в процессе смерти, ваша способность справляться с этим исчезает. Вы ни с чем не можете справиться. Вы действуете только согласно тенденциям. Некоторое время назад все эти листья были сухими и опадали. Теперь же появились свежие листья. Даже сухой, мертвый лист летит куда-то, но он не решает куда. Он летит туда, куда дует ветер. Вот какими вы станете, когда умрете. Не вы будете решать, куда двигаться. Только сейчас, когда вы живы, и у вас все еще есть различающий ум, даже если он работает только частично, все же он у вас есть. Сейчас вы решаете, куда двигаться. Привилегия определять, в каком направлении должна двигаться ваша жизнь, будет отнята в тот момент, когда вы потеряете свое тело и свой различающий ум. Необходимо знать, что в этом и заключается значимость того, чтобы быть человеком. Когда вы были обезьяной, у вас не было различающего ума. Когда вы были рептилией, у вас не было различающего ума. Теперь, когда вы стали человеком, неважно каким, да, Садгурна, я, какими бы вы ни были, у вас есть различающий ум. Может, вы и не пользуетесь им, и храните его, чтобы начать использовать после смерти. Я говорю, что у вас его не будет. Сейчас единственный период, когда вы можете использовать его. Это единственный период, когда вы можете направлять свою жизнь куда хотите. За пределами этого все будет происходить только согласно тенденции. Все будут решать другие силы. Well, Садгуру, Садгуру, а вы можете с этим разобраться? Если я умру, сотрете ли вы мою карму? Нет. Если вы растворили ее до такой степени, что ее оболочка стала очень тонкой, тогда да. Иначе... Мы можем благословить тебя, чтобы ты переродился, как... как мышь в богатом зернохранилище, где много еды. Нет, это просто злая шутка. Просто так. Потому что я хочу, чтобы ты понял, что для любого вмешательства, которое имеет экзистенциальное значение, не то, чтобы дать тебе совет, дать учение, а для настоящего вмешательства в жизнь. Для настоящего вмешательства, жизнь должна быть в соответствующем положении, иначе никто просто не сможет вмешаться. Но, если человек стремился к этому и пришел к тому, что у него очень мало багажа, что это приобрело определенную хрупкость, тогда это будет продолжаться вечность, когда я говорю вечность. То, как сейчас работает время, обусловлено лишь вашим физическим телом, поэтому у вас такое восприятие времени. Допустим, вместо того, чтобы этот дашин длился 40 минут... Сейчас не лучшее время говорить такое. Допустим, у вас бы не было тела. Я бы попросил вас просидеть здесь миллион лет. В чем проблема? Для вас не было бы особой разницы — 40 минут, или 4 миллиона лет, или 40 миллионов лет. Время приобретает некоторое значение, потому что есть тело. Вот почему, когда наступает момент смерти, люди пытаются создать мирную, любящую и радостную атмосферу для того, кто умирает. Потому что, если он уйдет в таком состоянии, вы, наверное, замечали, если в какой-то день вы в депрессии, этот день ощущается как 10 лет. В другой день вы очень радостны, и такой день пролетает как 10 минут. Так что мы хотим убедиться, что тот, кто уходит, делает это в приятном состоянии, чтобы он не чувствовал продолжительности времени, чтобы он не страдал от этого состояния. Тогда это пройдет очень быстро. Когда это измерение жизни теряет свое физическое тело и распознающий ум, у него по-прежнему остаются другие аспекты. Активность просто зависит от того, насколько вы отождествлены со своей кармической субстанцией. Если вы отождествлены очень сильно, это продолжит функционировать даже без тела. Но если ваше отождествление очень мало, тогда это проявляется очень мягко, и с этим можно с легкостью справиться. Это значит, что когда вы отождествлены со своим кармическим процессом, естественным образом жизнь жаждет принять еще одну форму. Когда она жаждет принять еще одну форму, вы не можете вмешиваться в эту жизнь. Вам просто нужно позволить это, в лучшем случае немного направить, чтобы она приняла благоприятную для себя форму. Но вы не можете просто так вмешаться в эту жизнь и окончить ее или освободить ее. Так что можно вмешаться только в такую жизнь, чье отождествление со своей кармической субстанцией минимально. Так что важно то, что мы делаем сейчас. Уйдете ли вы осознанно? Возможно, что нет. Но если вы уйдете в таком состоянии, когда все минимизировано, когда ваша карма была минимизирована, вы работаете только с распределенной кармой. Накопленная карма или хранилище кармы, которую вы несете, она еще не была распределена. Ее можно с легкостью отделить, поскольку у вас нет сознательного отождествления с этим. Ее можно легко отделить. Но кармическая субстанция, с которой у вас сознательное отождествление, я вот такой, я люблю это, не люблю то. Вот как вы закрепляете свое отождествление с вашей кармической субстанцией. Если оно сильно, невозможно просто так вмешаться и сломать ее. Не я придумал законы для этого процесса жизни. Законы были сделаны где-то еще. Вмешательство — это иное измерение. Как-то раз у многоножки знаете, что такое многоножка, у которой сто ног? У нее началась подагра. Большая проблема. Болят 100 коленей. Можете себе представить? Если у вас случится подагра, то заболит лодыжка, сустав или колено — это не так много. Но если вы многоножка, тогда у вас 100 проблем. И вот она пошла за советом к мудрой сове. Саву считают мудрой птицей во всем мире, за исключением Индии. В Индии уллу или «губе» означает идиот. Во всем остальном мире сова считается мудрой птицей. Так что это случилось не в Индии. Итак, Многоножка пошла к сове и спросила, «У меня подагра во всех ста ногах. Что мне делать?» Сова осмотрела ее и посоветовала, «Я думаю, что тебе лучше стать другим существом. Лучше бы тебе стать мышью. Тогда у тебя будет только четыре проблемы». У тебя по-прежнему будет подагра, но у тебя будет только четыре проблемы. Сейчас у тебя сто проблем. Ну, а если станет четыре, то будешь чувствовать себя прекрасно. С вами такое было, не так ли? У вас было столько проблем, вы прошли внутреннюю инженерию, может быть, половина из них, или только четыре проблемы ушло, я не знаю. Или ушло девяносто шесть проблем, и вы чувствуете себя прекрасно. Но это не значит, что все прошло. Ушло только то, что вы отпустили. Вы должны это понять. То, чему вы позволяете уйти, оставляет вас. То, что вы удерживаете, остается с вами. Многоножка подумала над советом совы и решила, что это хорошая идея, и спросила, как же мне стать мышью? Сова ответила, нет, здесь мы только даем предписание. Исполнением мы не занимаемся. Мироздание лишь создало предписание. Вам нужно прийти к нему определенным образом. Так что карма или кармическая субстанция такова, что без нее вы не можете существовать. Но если вы излишне отождествляетесь с ней, то с каждым шагом вы будете набирать все больше и больше. Ваше отождествление — все равно, что клей. Допустим, вы обмазались клеем и вышли на улицу. Через 10 минут на вас налипнет много всего. Теперь у нас социальное дистанцирование, так что не все так плохо. В противном случае вы дотрагиваетесь до кого-то, жмете кому-нибудь руку и уже не можете отпустить. Обнимите кого-то и все. Только представьте, в каком вы будете состоянии через пять дней. Все, до чего вы дотрагиваетесь, будет прилипать к вам. Это и есть карма. Так и происходит в жизни. Почему вы были таким живым ребенком, таким радостным и прекрасным? Просто потому, что это тяжелый груз. Все, что нужно сделать, не пробуйте избавиться от кармы. Но клей таков, что избавляйтесь от клея настолько, насколько это возможно. Если немножко осталось, но в основном клей отошел, даже если он еще остался, он уже не такой липкий. Когда клей очень хороший, даже если попытаться его убрать, он отойдет вместе с кожей. Если клей действительно крепкий, отойдет и плоть. Если он не слишком липкий, мы можем оторвать его без сильной боли. Если он совсем не липкий, очень легко его можно просто смыть под душем. Так что вам нужно стать такими. К моменту вашей смерти, когда бы это ни произошло, по большей части вам нужно избавиться от своего клея. Если я подойду и сделаю вот так, он должен отойти. В противном случае его нужно будет задирать вместе с кожей и плотью. Это плохо как для вас, так и для меня. Мне не нравится мучить людей. Так что завтра, в часов вечера, в 7 часов вечера... В 7.30 у нас будет телефонная конференция со всеми англоговорящими волонтерами по всему миру. Зачем тогда размещать это здесь? Хорошо. Это будет не завтра. Хорошо. Новое изоляционное время. Итак, у нас будет общий звонок со всеми англоговорящими волонтерами, 15 апреля, 7.30 вечера по индийскому времени. Если вы думаете, что вашего номера нет в базе Иши, пожалуйста, проверьте. Я просто хочу поговорить с вами 15-20 минут. Сейчас такое время, когда нам нужно поговорить. Так что карантин продляется еще на две недели в Тамилнаде и, возможно, по всей Индии, в большинстве стран. То же происходит и в Соединенных Штатах. В Европе частично. Разные нации действуют по-разному. Но все мы должны быть готовы к определенному уровню, Контроля в нашей жизни. Не на две недели. Мы должны быть готовы, даже если правительство ослабит самоизоляцию. Я хочу, чтобы вы поняли, что они ослабляют ее. Не из-за того, что это на 100% безопасно для вас. Если они продержат изоляцию слишком долго, это будет плохо для здоровья нации. Так что они ослабляют, чтобы спасти нацию а не потому, что ситуация станет на 100% безопасной для вас. Так что вам нужно поддерживать некоторую персональную изоляцию. Делайте только то, что абсолютно необходимо. Поддерживайте тот же уровень внимания, чтобы не заразиться. Это нужно будет продолжать. Мы не знаем, как долго, но совершенно точно нужно будет продолжать весь май. Йога, йога, йога, Sare Shwara Shhamho